Каждый раз, когда Господь дает возможность говорить Слово Его в собрании, я начинаю это с молитвы. Я прошу у Бога для того, чтобы Он открывал то, что нужно говорить, что сейчас важно для Его тела, для церкви. Чтобы не было своей воли, нужно давать Господу возможность. Нужно открыть свое сердце. И я помолился, Бог положил мне на сердце одну тему. И вы знаете, я получил полную уверенность в том, что это именно та тема, о которой нужно говорить, когда через буквально несколько часов начались испытания. Сатана всегда будет стараться ставить, так скажем, палки в колеса. Буквально через два часа э, моего младшего сына, которому один месяц, забрали в больницу по скорой помощи. Это как предисловие, и я хотел потом дальше, я вернусь к этому. А, Господь положил на сердце говорить э, о важности Евангелия. О важности, как в наше время сейчас говорят, евангелизации. Евангелие... Переводится, да, как мы все знаем, благая весть. Но когда мы начинаем размышлять об этом, то словосочетание благая весть мне кажется, слишком скудно описывает это. Это величайшая весть. Это величайшее событие, которое произошло в истории человечества, которое изменило ход истории, которое изменила ход развития человечества, Господь, защищая Свою Евангелие, позволял разрушаться империям, римским, коммунистическим, неважно, это огромнейшая сила. Это не просто о Божьей любви, это не просто о Божьей благости, это не просто о нашей духовной нищете без Бога. Это конкретно об Иисусе. Это конкретно о нем, о его хождении, о его жизни, о том, к чему нам нужно стремиться. Вступая в Завет с Иисусом, принимая Иисуса своим Господом и Спасителем, Иисус есть ходатай Нового Завета, да, Завет – это простым языком договор, это контракт. В контракте всегда есть выступающие две стороны – с одной стороны, это Иисус, который является подтверждением контракта ходатаем нашим перед Богом. Иисус является нашим ходатаем перед Богом. И в силу своего ходатайства есть его кровь, омывающая нас и позволяющая нам называть себя христианами. И вот вступая в такой завет, мы со своей стороны, называя себя христианами, Берем на себя обязательства. Не стоит обманываться и думать, что с Богом можно ходить играючись. У каждого из нас перед Ним есть обязательства. Я в этом уверен. Приходя к Святому Писанию, мы откроем Матвея 28 главу, 18-20 стих, где сказано,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 Это задание Иисус, это напутствие Иисус дает уже после того, как Он воскрес. Уже после того, как Он показал все чудеса. Уже после того, как Он доказал всем, что Он есть истинный Сын Божий. Уже после того, как Он дал все учение, после того, как Он исцелил огромнейшее количество людей, после того, как Он совершил свое земное течение. Он воскрес, явился Своим ученикам и дает им это наставление. Можно ли считать, что это подведение итогов всего хождения Иисуса здесь на земле? Наша первоначальная, наша основная задача – несение Евангелия. Евангелие и Церковь Божья, начиная от Вселенской Церкви, глобальной, американской Церкви, церкви в штате, поместной церкви, домашней группы, мужчины как священника в доме и каждого христианина, эта задача тянется через каждую, каждую, каждую эту ипостась, и каждого имеем задачу. Есть общая воля, которая является, чтобы мы несли Евангелие. У каждого из нас есть какое-то свое предназначение, есть какое-то свое служение. Кто-то э, стоит в проломе за исцеление, кто-то молитвенник, кто-то э, славит Бога, кто-то пастырь, кто-то учитель. Но у каждого первоначально, изначально есть миссия нести Евангелие. Иисус имеет право так как мы называемся Его учениками, так как мы называемся Его последователем, так как мы называемся Его детьми, так как Он заплатил за нас своей жизнью, своей кровью, Он имеет право подойти к нам и посмотреть на наше сердце. Он находится сейчас прямо здесь. Он смотрит на нас. Мы собраны в Его честь. Мы собраны благодаря Ему. Я молю Бога о том, чтобы, подойдя ко мне, он, помните притчу о смоковнице, когда он не найдет плода. Он имеет право подойти и желать плода. Он имеет право подойти и ждать этот плод. Потому что это наша обязанность. Несение Святого Евангелия. Церковь есть светом этому миру. Да? И как мы знаем, если открыть, Луки, 8 главу. 8 глава, 16 стих. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Каждый из нас – отдельности и церковь целиком являются светом этому миру. Господь пришел сюда для того, чтобы дать нам этот свет, для того, чтобы обучить нас, как светить этому миру, чем светить. Мы не имеем права угашать, мы не умеем, не делая этого, мы умоляем и уменьшаем его подвиг за каждого из нас не прославляя его, не евангелизируя на том уровне, которым ты можешь, ты огорчаешь его. Ты можешь делать это где угодно, любыми для тебя способами. На работе, с твоими новыми знакомыми, э, с твоими новыми э, соседями. Церковь не может служить сама в себе. Мы не можем служить лишь только сами себе. Господь призвал нас для того, чтобы мы служили и спасали этот мир. Спасали взятых на смерть. Мы должны светить этому миру. Для того, чтобы в каждом из нас был этот ручей, этот источник живой воды, для того, чтобы эта живая вода, живое Слово Христово, исцеляющее, изменяющее, была всегда чистой, Колодец нужно чистить. Мы не можем сидеть сами в себе и э, просто славить Бога. Мы должны очищать. Это, это все, все нужно, но мы должны очищать и выходить, из, и прославлять его вне церкви. В церкви мы должны приготовиться к этому. Церковь должна быть готова к этому. Церковь должна быть готова евангелизировать. Церковь должна быть готова служить, потому что больные нуждаются во враче, нездоровые а именно больные нуждаются во враче. Мир погибает сейчас от своей греховности. Мир погибает сейчас от своих духовных и душевных заболеваний. Мир покрывает пошлость, мир покрывает жадность, мир покрывает эгоцентричность. Основная масса людей и молодежи, к сожалению, сконцентрированы на собственных желаниях. Нам не так часто удобно говорить о грехе, нам не всегда хочется слышать это, но это основная наша задача, как бы, мы об этом, как бы нам этого не хотелось или как бы нам не было этого тяжело. Я бы хотел открыть местописание римлянам, первый стих, первая глава, извините. 16 стиха «Ибо я не стыжусь благовествования Христову, потому что оно сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею и потом Елену. В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет». Именно в Евангелии, именно в Слове открывается вера. Жизнь. Жизнь со Христом. Выполняя эту первоначальную задачу, мы имеем право обращаться ко Христу, обращаться к Нему за помощью. Потому что мы будем выполнять сторону контракта. Мы имеем право изгонять бесов. Мы имеем право молиться за исцеление. Иисус хочет приходить и делать это. Иисус хочет это. Для этого нужно одно – почистить этот источник, пустить его в свою жизнь и прославлять его. Одним из основных вопросов у человека к Богу является вопрос Божий о моем предназначении кто я каждый хотел бы знать предназначение каждый хотел бы знать Божью волю на свою жизнь это для нас кажется это очень важно для нас это мы мы считаем это ну это действительно очень важно мне нравится как молится царь Давид и говорит Боже дай мне силы исполнять Твою волю он не молится слышать Твою волю он не молится и не говорит «знать твою волю». Он не молится даже говорить «видеть твою волю». Он молится о том, чтобы дать возможность и силы исполнять. Исполнять волю Божью. Что есть воля Божья? Божья воля – это есть то, что Он делает. Господь делает все по Своей воле. Он делает все по Своему желанию. Соответственно, мы, поступая, как поступал Христос, Приближаясь и входя в его образ и его облик, примеряя в свою жизнь, одевая его, служа этим людям, мы делаем волю Божью. И именно это есть предназначение каждого из нас. Именно это и есть предназначение каждого человека, который называет себя христианин, который есть частью Христа. Это... Это очень сильно касается меня, я не знаю церковь, но это, это выходит из, из моего сердца, это, это болит у меня, это в первую очередь я говорю об этом всем, я говорю о себе, о себе, и если вы позволите, пусть Бог благословит всех нас пониманием этого. Я бы хотел открыть еще одно местописание Матфея, 10 глава, 19 стих. Я в своем хождении э, со Христом поначалу э, не мог э, евангелизировать. Я признаюсь вам честно, мне было тяжело. И даже, наверное, не потому, что э, я не мог и, и, и излагать свои мысли. Наверное, потому, что я больше стеснялся. Стеснялся показаться не таким. Стеснялся... Э, где-то в обществе э, сказать, что я верующий. Только потом Господь обличил меня э, и открыл сердце, и я каялся перед Богом за это. Это истинная правда. Это истинная правда. Я не мог говорить. Сатана связывал мне уста. И здесь как пишется, «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать». Ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Дух Отца будет говорить вас. И вот возвращаясь к этому случаю с больницы, когда забрали моего ребенка, мы находились уже более полутора суток в больнице, нас не могли прооперировать, потому что не было хирурга. и Я решил выйти на улицу для того, чтобы немножко уединиться. Больничная атмосфера немножко наставляет и, ну так она сдавливает немножко, и постоянный плач ребенка он он разрывает сердце, как как любой родитель вы понимаете, я думаю меня. И я вышел на улицу помолиться возле входа в больницу. Стоит скамейка, на которой сидела женщина. Молодая женщина, э как я не знаю, как правильно, э темная, ну, темного цвета кожи, sorry, э постсоветский, может быть, синдром. Это. И она сидела, э ее все трясло, она плакала, она сидела, вот в двигаясь только вот, в вот таким вот образом, и она повторяла только одно слово – ребенок мой ребенок, my baby, my baby. А шел ведь я молиться и думать о том, что же буду я говорить в воскресенье как-то, ну, да, ну, то есть продолжать, стараться пребывать в этом состоянии. И Господь говорит мне, подойди к ней. Я, о, мой Бог. только не сейчас. Я не в том состоянии для того, чтобы вообще с кем-то общаться. Но и признаюсь вам честно, мой английский... Желает лучшего. Ну как, его практически нету. И я не, не подхожу к ней. Я сделал еще несколько шагов. Он говорит, подойди. В чем, тогда, да? в чем тогда твоя соль? В чем тогда твой свет? Я подошел к ней. Я знаю, что в Америке, может быть, это не принято. Я посмотрел ей в глаза, взял ее за руку. Ну, это не я сделал. Как, как человек, как мужчина, я бы себе этого никогда не позволил. Я посмотрел ей в глаза, она плакала. И я ей сказал всего несколько слов, которые я знал на английском. Я сказал, «God help for you. «Господь хочет помочь тебе». И сказал ей, что «Jesus love you». Это все, что я ей сказал. В это же мгновение она упала на колени. Она начала рыдать. Упал на колени и я. Я начал молиться за нее на языках. Прибежали врачи, которые посадили ее на кресло, ну, кресло-каталку, здесь так перемещают людей по, по больницам, и начали увозить ее. Уезжая, она кричала только одно. «God, I need your help. God, I need your help. Help my baby». Мы не знаем в каких жизненных обстоятельствах мы можем находиться сейчас, то есть через несколько минут. Мы не знаем даже, что будет сейчас. Мы не знаем, как два или три слова, сказанных от Господа, в чью-то жизнь могут повернуть жизнь этого человека. Я надеюсь, я не знаю до конца, я надеюсь, и я верю в это, что Господь поможет этой женщине со здоровьем ее ребенка. Но вот те два слова, которые я ей сказал – Дали ей надежду, дали ей возможность понимания того, что есть кто-то, кто может вступиться за тебя, кто-то, кто может изменить твою жизнь сейчас, кто-то, кому ты не безразличен, кто-то, кто тебя любит просто так, не потому, что ты хороший или плохой, только потому, что у тебя есть душа, и он знает твою боль, и он хочет тебе помочь». И на самом деле это большая привилегия и чудо быть э, тем проводником от Господа в чью-то жизнь. Я признаюсь вам честно, в своей жизни я отчетливо, вот, до мелочей помню, два события в своей жизни. В прошлой жизни я зависимый человек. Я утопал в собственных грехах, в собственной похоти, в собственном... Жажде служения своей плоти. И отчетливо помню тот вечер, когда, будучи молодым парнем, на дискотеке я первый раз попробовал наркотики. И точно так же, до мелочей, я помню первую встречу с человеком, который проповедовал мне Христа. Я не покаялся сразу. Я пришел к Богу. Может быть, через полгода или, или семь месяцев. Но я помню каждое слово, которое он мне говорил. Я помню его желание помочь мне. Он был состоятельным человеком. Ему не было, в принципе, по мирским меркам тела до меня. Но у него было одно обязательство, которое он выполнял. Он проповедовал Христа людям. Невзирая на их внешность, невзирая на их проблемы, невзирая на их запах, невзирая ни на что, он проповедовал Христа. Он ходил по притонам, он говорил людям о Христе, потом мы с ним служили, мы ездили в тюрьмы и служили людям, мы ездили в дома престарелых и служили людям. Мы ходили на улицы с гитарой и проповедовали Христа. И это великая милость для каждого из нас, быть сопричастным к такому действию. Я хочу пусть... Э, давайте помолимся. Я хотел бы помолиться о том, чтобы Господь даровал нам радость от этого. Господь даровал нам смысл жизни от этого. По-другому не, не бывает. Не обманывайтесь. По-другому не будет. Одна цель. Одно небо для всех нас. Hallelujah!